Ну что, друзья, всем приветы. Вы хотели узнать, где я работаю? Вот сегодня я вам покажу, где я работаю, чем я занимаюсь. живу. как видите, до сих пор в гараже. Вот такой, такой небольшой бардак. Крыша течет. Вот так вот сделал. Чтобы... Это все из-за того, что там вот, блять, просвет. Он видно. О, снег тает. Там вот такой вот крыша, вот как она идет, да? Вот так. И вот здесь, в этом месте, такой желоб типа. И от крыши, ну, то есть тепло идет, там снег тает и получается лужа. Прям реально вот здесь вот озеро лужа большая. Поэтому там сосульки намерзает, намерзает, намерзает, и получается такой желоб И вода, уровень поднимается, ей некуда деваться, так как здесь я. От крыши, от крыши нахлест такой сделал, вот на эту штуку, маленький, и он переполняется и капает сюда. Соответственно, вот, блядь, и на стену, и сам бетон, короче, жопа, надо что-то думать. А думать уже поздно, так как на крышу уже снег валяется. Проснулся я где-то часов в шесть, умылся, зуб почистил. Да, вот здесь я умываюсь, новым жемчугом пользуюсь, да, друзья. Поел, пожарил, яичку сделал, хлеб, попил чайку, ну и в принципе все. Сейчас собираюсь на автобус, еду на Бор, город Бор, работаю ну, типа сварщика Так скажем, не официально, но... Ну, ну да ладно, я, короче, на работу погнал. Так что ладно, приятного просмотра, погнали. В случае звоню Саньку, может он едет туда, чтобы не на автобусе катить. Не отличает ладно, наверное спит, поэтому значит на автобусе. Блин, пока стоял ждал светофор, когда загорится, как раз автобус 303 пролетел прилетел на город Бор. Ну что, будем теперь ждать еще где-то минут 20. Короче, доехал я до Толоконцева. <coughs> GoPro у меня сдохла, снимаю на телефон. Как всегда на GoPro сколько? Минут, наверное, на 15 хватает. Зарядки и все. Аккумуляторы очень слабые, пиздец. Вообще не рассчитанные под эту камеру. То есть, камера мощная, а аккумуляторы очень слабые. Пешком сейчас. О, мы... Без личного транспорта вообще, да. напряги жесткие. Да. Был бы личный транспорт, вообще проблем не было. Просто все поехал. Почему вот... в России зима есть? Так бы я бы на моты тем уже будто здесь был 10 минут делов ладно идем дальше в общем пришел никого нету будем открывать значит дверь в какую-то сторону сегодня суббота типа не рабочий день мой рабочий стол вот так вот подвешен сварочный аппарат очень удобно очень удобно кстати возможно советую кому-то также сделать. сделать ну, вот здесь вот баллон стоит у меня круги отрезные зачистные приглуги всякие ну, и стол соответственно чтобы можно было закреплять тот или иной изделие также тут вот розеточка да, посмотрим, что там Иван делает Ну, тоже, что-то что -то Мастерит Понятно Короче, вот такие вот Штуки делаю Собираю Сейчас оставимся Сюда накинуть крышку И приварить петлю И, в принципе, она готова Отправляется на покраску И собираю вон Те вот две то есть три элемента тоже складываются здесь и сюда подрезаются эти штуки, эти, эти, эти, и сам, само собой между собой связываются, также довариваются уши и такие вот петники, чтобы снег не проминал. И в принципе все. Ну вот, собственно, моя, мой рабочий день закончился сегодня пораньше. Место чем в 9-8 часов, сегодня я закончил в 5. Так что теперь рулим домой.